Всем добрый день, меня зовут Валерий и я покажу возможности платформы чатбота Федор, которые лично я приобрел для нашей сетевой команды партнеров. То есть на 10 сценариев приобрел на вебинаре 16 июня, сразу получив от разработчиков обзор и оценив возможности этой платформы. Вот так выглядит административная панель, то есть вот эти записи, это и есть различные сценарии чатбота. То есть разное поведение, которое бот будет вести, скажем так, диалог с посетителями. Сам чат-бот разворачивается на любом сайте. То есть если у вас есть хостинг и домен, или вы можете его приобрести, вы разворачиваете чат-бот, и вот так может выглядеть стартовая страница. Это все можно поменять. То есть если мы вернемся в административную панель и нажмем настроить вид в одном из ботов сценариев то здесь меняется заголовок, подзаголовок, то есть описание, картиночки, обложки, иконки, все цвета, картинка фона, вот она в маленьком виде. Вот аватарку бота, все цвета кнопок и подзаголовков, то есть все-все-все, вот это вот, все меняется, модные коды статистики, там прописать различные. Вот, то есть вот внешний вид стартовой страницы и вообще бота настраивается. Во-вторых, в чем преимущество этой платформы, посетители чат-бота ведут чат-диалог сразу на сайте. То есть не нужно не ходить ни в какие программы, не устанавливать их, ни какие мессенджеры, там, ни авторизовываться, ни по смс. Вот. То есть это удобно. Человек зашел на сайт, нажимает на кнопочку «Начать» и по написанному вами сценарию, либо вам кто-то его напишет за деньги, вот начинается чат-диалог. Давайте я попробую что-то сымитировать. Причем, смотрите, выбор ответов, скажем так, пользователю дается в виде кнопок. То есть нет какого-то произвольного написания текста, где человек может уйти в сторону. По сути, все кнопки, так или иначе, если вы правильно спроектировали сценарий, они должны ввести к самой главной, единственной цели – получить контакт человека. То есть чтобы он оставил вам свои контакты, либо заполнив форму регистрации, либо перейдя по ссылке на какую-то вашу внешнюю форму. Соответственно, чат-бот вот с выбором ответов позволяет показывать различные материалы. Что может показывать? Видеоролик, то есть любой ролик с YouTube. Вот так выглядит это внутри сценария бота. Картинки можно показывать, вот видите. Причем картинки можно, если они редко меняются, вы можете загрузить картинку с вашего компьютера, и она сохранится непосредственно в облако копилку вот этого вот сценария. Либо, если у вас картинки меняются на сайте, ну вот у меня, например, такой случай, да, то есть регулярно на сайте раз в каталог, там раз в три или две недели обновляются картинки, адрес у них постоянно. Соответственно, мне удобнее обновить один раз на сайте картинки, а здесь в сценарии бота я выбираю такую опцию «Вставить картинку по URL», ну то есть по внешнему адресу. Задаю вот этот адрес, то есть копирую его, вставляю сюда и соответственно меняется на сайте картинка, то есть я обновил допустим новые страницы каталога или акции и чат-бот тоже начнет показывать новые картинки. То есть мне не нужно каждый раз, каждые три недели лазить в сценарий чат-бота и что-то в нем менять вот эти картинки. На мой взгляд это удобно. Ну, соответственно, вот уровень вообще для суперпродвинутых, то есть те, которые владеют навыками программирования, то есть JavaScript, HTML-код, можно брать, допустим, библиотеки, ну, к примеру, там Bootstrap, да, то есть различные библиотечки, которые позволяют отображать там красивые кнопочки, там разные и так далее, и так далее. И вот, например, видите, вот в качестве примера, вот можно сделать на блоке JavaScript вот такой вот полистать каталог. Вот такие вот кнопочки, там, да, разные цвета, размеры и так далее. Вот с помощью вот таких вот блоков можно отображать такие возможности. Опять же, за месяц команда вот этого чат-бота, она значительно переработала вот этот сам редактор. То есть он действительно стал удобнее. рутинные операции стали занимать значительно меньше времени. То есть сценарий можно создать ну, буквально за 20 минут. Это на самом деле реально. То есть буквально за месяц появились новые типы блоков. Цветовая подсветка этих блоков. Ну, к примеру, вот так это может выглядеть если вы хотите для себя какой-то блок отметить цветом. Появилась загрузка, как уже говорил, картинка из внешних адресов. Ну то есть функционал достаточно сильно обновился. Поэтому рекомендую эту платформу чат-бота Федора от Век Роста как универсальную платформу и для рекрутинга, и как справочную систему, и для сопровождения бизнес-команд.